Есть свет, свет, свет, сияющий свет, сильный свет, божественный свет, Бог трансформирует мой тьму, трансмунтируя свет. Сегодня есть фокус центрального солнца, живой канал любви Божественной, который никогда не может быть окрашен человеческим мысли и чувством. Я есть, а пост Божественный. Та тьма, что пользовалась мной, поглощена могучей рекой света, который я есть, я есть, я есть свет. Есть свет измерений, света, измерений, полнейшее, света, намерение, дитейшее. С ям свет, свет, свет, свет, заливающий мир всюду, куда прихожу и передавая замысел Царства Небесного.